Мы знаем, вы слушаете радио «Болткома». Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио «Болтком». Программа Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи Зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. ноля шестьдесят три восемьдесят 84 Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа "Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья – актриса Светлана Иванникова. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Всем здравствуйте, здравствуйте. Как-то мы долго не виделись, уже соскучились. Сейчас будем говорить и о кино, и обо всем хорошем. Ну да. И о театре. С утра, -то, с утра только о хорошем. утра только о хорошем. А помогает сегодня зеленая лампа. Включается зеленая лампа для маленького мальчика, совсем маленького, ему три с половиной годика. Зовут его Адриан у мальчика. Нарушение аутического спектра, отставание в развитии и очень нужна помощь для оплаты комплексной реабилитации, або терапии и целого курса занятий на год. И вот эта программа на год стоит 4500 евро. в общем не такая страшная сумма, сумма, да, конечно. но для этой семьи, в которой двое маленьких детей, у них малышки Алис, Алисы годик только, да, то есть угу. они, для них это очень большие деньги. А занятия нельзя прекращать, потому что они помогают, и реально нет А где, где, другого. Это, где эта помощь оказывается? В Риге. Это всё будет в Риге, да. Ну вообще -то Центр тогда... аутизма занимается аботерапией. О. Это действительно очень серьёзные занятия, которые реально, мы видели угу. результаты, реально помогают деткам с аутическим спектром. А также эрготерапевт, физиотерапевт, логопед. Какие хорошие родители. Они все таки занимаются детьми. Надо начать с этого, потому что, во-первых, они под... стали подозревать что-то, обратились к специалистам, вот нашли их. Совершенно верно, О, удивительно. Светлана, ты говоришь, потому что долго довольно не ставили диагноз, угу. они обнаружили нарушения очень быстро у ребенка и обращались ко всем специалистам угу. перечень вот в статье есть где они только не Ах, были какие плюс генетический анализ делали угу. который оказался в норме и потом только вот нейролог где-то в два года, как нейролог обнаружил, что все-таки аутический спектр и послали на адрес тест Вот этот адрес тест он точно определяет, и тогда уже стало ясно. Но можно делать тревогу да? сразу. А скажи, это же что-то новое, правильно? Да, нет, не новое. Лет 10 назад тоже это было. Нет, лет. В смысле, тест или на тест, или что? Потому что все жили, не вообще не было. Это дело для того, чтобы поставить точный диагноз и оформить ребенку инвалидность. Потому что, как правило, мама, у которой на руках вот такой вот ребенок с аутизмом, uh -huh. со стороны кажется, что ничего страшного, что вот ребенок он видит, слышит, uh -huh. иногда, кстати, не слышит. Uh -huh. А иногда не говорит. Да, так, как правило, говорит. Uh -huh. не говорит, uh -huh. там ходит на своих ножках, но это очень, очень тяжелое испытание для семьи, и мы каждый раз с сожалением вынуждены констатировать, что в нашем государстве программы, комплексные программы для того, чтобы этих где-то к школе вытянуть, подтянуть, угу. и чтобы дать им шанс как-то адаптироваться в обществе, угу. не оплачиваются. И ну, единственное, оплачиваются, но очень минимально, мало. это не дает ну, должного эффекта, потому что это нужно 24 часа в сутки, это нужно постоянно. И э, мамы объединяются, мамы подали петицию в 7, собрали на Манабал в. Но пока что ВОЗ и ныне там. И единственное, конечно, маме очень сложно вот так вот публично выйти и сказать: вот у меня вот такой больной ребенок, помогите мне, там, соберите денег. Да, вроде как не острая история. Но по-другому нет, конечно, острая. Но что другому, говорить, конечно, по это острая просто, история, просто ежедневная никак. эта да, конечно. история, постоянная. Да. Да. Давайте напомним наш телефон, который включается с этого вторника и до следующего вторника для трехлетнего Адриана. 9-3-0-6, 8-4 евро, 42 цента за звоночек. И вот всю неделю ваши звонки могут лететь к этому мальчику, соединяясь, а почему-то, Я помощь. думаю, это обязательно сделают. Все позвонят вот прямо сейчас же, откроют свои телефоны и сделают этот звонок. Вот. Это на самом деле абсолютно естественная потребность. Ты должен утром сделать этот звонок и не спрашивать, куда. Твое дело давать это. А уже куда это тратится, это не твое дело. Он Оно полетит в нужном направлении. Сто вот, процентов. Э... даст не просто надежду, а даст жизнь. Да, вот это маленькому человеку шанс изменить. жизнь, жизнь конечно. Вот и это... будет жить мама с ним, и папа будет счастлив, и сестра, если он будет здоров. Это же так просто. Вот я всегда с восторгом слушаю. Это, это сказала актриса Светлана Иванникова, наши гости. Напоминаем, она всегда-то, когда она приходит к нам в программу, в гости, мы обожаем просто, потому что она всегда говорит, что всегда есть надежда, не опускайте руки и арта, надо сделать... Дорогая, вам. Арта, я видела вашу фотографию. Вы красавица, вы арт объект. Вот этой страны. Поэтому я уверена, что все будет очень хорошо в вашей жизни. Света, вот прям а ты уверена. помнишь, когда ты приходила к нам в прошлый раз, ты придумала вот прямо здесь, к Тром, там, замечательную идею а, флешмоба с номером Пр телефона да, вот нашего звонка. Ну, да. Проснулся, почистил зубы, нажал на звонок, пошел пить кофе, уже абсолютно доволен собой. Это вот благодать, которая для тебя. Ты нажимаешь и говоришь... Все а прекрасно. вот скажи, пожалуйста, такой коварный вопрос. То есть нажимаешь звонок для того, чтобы тебе было хорошо? А ведь это эгоизм, это да. основа основ. Угу. Я обожаю эгоистов, потому угу. что он очень хочет этот папа, чтобы его ребенок э, прозвучал на рояле где-то в каком-нибудь крутом зале. А ребенок еще получает хороший круг общения, образования, умения, выбор, угу. вообще путешествие и так далее. То есть Папа, конечно, эгоист. Он для себя это делает. Он хочет погордиться своим тобой. То есть это сыном. вообще некий папа? Нет, ну вообще, да. да Какой-то папа, например. Ну, любой или а мама. А так очень да. много. Я лично эгоистка. Я все ну, делаю есть для теория себя. разумного эгоизма, да? И, в принципе, не, я... просто, не просто эгоизм, да? Разумный эгоизм. Ну, а что плохого в эгоизме? Ты же, кому-то большой вред. Цинизм? Ну, там, государственный цинизм. Вот это фигня. Вот это очень плохо. Когда такой цинизм на уровне государства. Вот это... А ну, эгоизм и вот тогда, лично, когда государство не может, оно ну как не, просто не в состоянии вот всем помочь, единственная надежда мама обратиться к людям. И для Адриана супы, угу. для, а, открыть счет в благотворительном фонде Be Open, с которым сотрудничает наша программа Зеленая лампа. И реквизиты для перечисления помощи публикуются постоянно на сайте mixnews.lv в рубрике Зеленая лампа. Вот просто заходите и там все, вся И... информация, если вы захотите... В социальной лиц? сети. Facebook, на страничке Зеленая лампа и Mix news LV, кстати, тоже. Uh -huh. Я просто можно, можно добавлю? Все время хочу. Нас очень часто спрашивают. И мы хотим еще раз подчеркнуть: зеленая лампа это радиопрограмма, это, это проект Радиоболтком. И делаем его мы, вот Ольга Авдевич и Арита Трошкина. И это не благотворительный фонд. У нас нет никаких счетов. Да? То есть мы сотрудничаем с благотворительным фондом BIO. Зеленая лампа, вы просто освещаете. Зеленый свет, Ах, благотворительный фонд. Нет, нет. Наш, наша будете... задача – соединить вот эти два, два, два потока показать направление людей, куда? которым да. нужна помощь, и, и людей, которым, которым хотят помогать. Хотят, а да. таких у нас очень много. А на самом много. деле это подъемная сумма. но сколько этих денег? Ты считай, ты можешь взять и посчитать два обеда. Некоторые тратят это за два обеда. Ну так, боже мой, можно поехать в гости побегать, а эти деньги просто отправить мальчику. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Светлана, а вот давай вспомним недавнюю историю, которую ты нас тоже поразила. Мы рассказывали про многодетную семью, семеро детей, залогсная, где да. мама к своим четверым детям прибавила трех еще усыновленных. И, и самая маленькая девочка, двухлетняя, оказалась очень сильно больна. Мы собирали денежки с вашей помощью, дорогие радиослушатели, собирали денежки. Сейчас эта семья, вот может даже они уже вернулись, они вот буквально были в клинике на пересадке стволовых клеток угу. в Польше. А Света, когда про это услышала, прочитала историю, она сразу откликнулась. А мы собираем. Расскажи, мы сейчас офисом опять собрали им большую так такую Так расскажи, коровку. как это все было и что? и. Как. А что было-то? Ну что, я узнала, достали собирать. Ну, собрали вещи, все собрали... Машину вещей нужное, да? в Машину вещей, ну, а это же тоже очень все просто. Главное, немножко потратить времени и немножко вот прям себе сказать. Это вообще ведь нормально, правда? Ну, вот я там, смотри все в зеркало, и говоришь... Ну, я, в общем, не совсем говно. Я даже что-то могу хорошее сделать. И все, и сейчас мы опять собрали офисные, все собрали большую коробку, и в среду мы отправляем им. Вот мы сейчас говорим это, озвучиваем, да, и вот просто хотим, чтобы вы все это знали. Может быть, кого-то это тоже подтолкнет на да? какие-то поступки, но... Светлана это делает, да, подчеркнем. Никому не рассказывает. Она просто звонит, говорит, дайте телефончик, дайте адресочек. А кому надо это, а кому ну, надо да. это, и так на протяжении многих лет. А еще мы хотим вспомнить, Оля, вот ты хотела рассказать про нашу сладкую ярмарку. Ну началось, да, да. На, на, наше со Светой такое благотворительное сотрудничество в рамках зеленой лампы», когда мы проводили. Сладкую ярмарку, и Света с восторгом вообще решила принять участие, очень так эмоционально и артистично. Да. На... Мы Сап... с Бояркиным были, да. парочка, и мы я лично никому не давала сдачу. Но я сначала спрашивала давать сдачу? <с> и все говорили, ну нет, конечно. И поэтому мы набрали, по-моему, очень, очень приличную сумму ну, на операцию ребенка. Все да. очень хотят участвовать, им только нужно дать этот повод. Я уверена, что все хотят и с удовольствием будут давать и не будут брать сдачу. Я, я готова торговать любыми тортами. Но ты еще и сама Пусть... пекла. И сама пеку, угу. пожалуйста, я могу и сама на угу. печи индивидуальную ярмарку устроить. И я помню, там мне очень запомнилось тогда Твое рассуждение ты говорила, что ну вот сумма, как скажем, сейчас, да, цена счастья вот этой семьи 4500 евро для этого мальчика, да, что для кого-то это вот просто оттюнинговать машину, у -у. Да? вот, а для кого-то это практически годовой, может быть, заработок, да? или годовая uh -huh. пенсия по да, инвалидности конечно. ребенка, вот. Поэтому просто... у всех очень разные возможности и те вот мы обращаемся к тем, у кого есть такие возможности. Просто открывайте Facebook, Зеленая лампа или Mix News Lv, рубрика Зеленая лампа, и там есть истории. Да, истории, тех... все, да, поживые да, Истории с фотографиями. А, а еще слушайте, друзья, Деток. мы должны все понять одно. Но пока нам надеяться нельзя на государство в этом смысле. Ну вот никак. Пока не получается. Но я вам, и вам поэтому... сейчас скажу, нет ни одного государства, которое полностью оплачивает что-то, вот все детям, да, то есть везде есть благотворительные фонды, в каждой стране. Ну нет. да, ну просто у нас, как мы сейчас начнем говорить о том, что у нас и пенсия фигня, и у нас зарплаты ужасные, и все равно мы хотим помочь. Хотим. И естественно, поэтому больше даже, я насколько понимаю, больше даже помогают обычные люди. Ну, не, всякие, всякие бывают. Всякие, да, вот видишь, да, как да, хорошо. Да, всякие бывают. Так что, друзья Давай, мои, у нас друзья хватает... соотечественники, нам надеяться сейчас, ну, можно только на себя, на друг друга. Вот, пожалуйста, давайте мы скинемся, и еще одному мальчику подарим жизнь. Да, и на самом деле это еще очень-очень улучшает микроклимат в обществе. Вот, Безусловно. Очень сильно, потому что, я не знаю, когда я сижу, вот, с зеленой лампой занимаюсь, что-то пишу, переписываюсь, и мне кажется, боже мой, какие потрясающие у нас люди. Зайдешь на Фейсбук, начинаешь читать, приходишь в ужас. Не надо И... читать там да. ничего, я не хожу. А возвращаешься обратно, как будто два разных мира, угу, да, получается. Угу. 9 три 0 6 три восемь 4 Давайте сейчас быстренько. Вот мы получили на WhatsApp письмо от мамы, мальчика, которому мы помогали на прошлой неделе. Это Лёня Устеменко, семья, мама Наташа, папа Рома. Так, Сабоня, живут они в Кенгараксе. И Леоне нужно попасть в Петербург, да. в Институт мозга, потому О. что у нас, к сожалению, ну, маленькая страна, и маленький, в общем-то, ну, научный потенциал, и технический потенциал, и, конечно, Институт мозга в Петербурге, там совершенно другие возможности. И мы денежку собрали. Да, собрали 7 862 евро, Класс. приняли 1609 звонков, что составило 1997. 5 евро. Надо было собрать 6 800 так что дельта у нас почти 1000 евро. Эти все деньги будут на личном счету. Ну да, Лёне, они же потом переходят Потому что, да, да. что Лене таким детям нужно постоянная, еженедельная оплата вот этих специалистов. И, в общем-то, вся семья собирает деньги, работает только на это. И вот только пишет на мама Наташа. «Большая благодарность вам за помощь в таком важном жизни каждого ребенка, его родителей, деле, как здоровье». От нашей семьи Устеменко. передавайте по радио большую благодарность всем, кто помог. Добрые люди были, есть и будут. Прекрасно мы mm -hmm. передаем. Так всех призываю. Смотрите, что я делаю да? зеленая лампа. Видите, у меня забита, чтобы не париться. А просто раз в телефоне просто нажимается да. и все. Да, можете забить в телефон, назвать зеленая лампа девять три 0 5, да? Да, 63, звонок полетел. Понимаете? 4. Это Ван... очень просто. Спасибо. Ну, это, огромное... Добавлять да, Спасибо и и сразу огромное улыбка. Звонок и сразу улыбка. Наша гостья Светлана Иваникова. Она уже столько всего хорошего наговорила, но мы все-таки должны у нее спросить о ее личных делах, да. о каких-то поездках и поездках? планах. Поездках, потрясениях? Да, о потрясениях, <с потрясениях. только что ты вернулась из... Поездки. Да, ну, скажи, ну это пожалуйста, было две это... большие поездки. после Сначала у меня была а, поездка давайте напомним, что Светлана продюсер э, компании «Форма но... Профилмс». Она не, не хочет про это говорить, но все таки мы «Форма Профилмс», я могу сколько угодно про неё говорить. Mm -hmm. Это, это великолепная компания. Это? Да. Мы делаем кино, mm -hmm. и делаем уже не первый год, и, в общем-то, уже даже не десятый в Латвии, mm -hmm. и знают наше кино просто в мире. И, мы кстати, работаем с сотрудничеством... мы забыли, забыли в самом начале сказать, да. что у нас хороший информационный повод. Да? Буквально на днях последний фильм кинокомпании FormaPro выйдет на экраны в США. Фильм называется да. «Добрый сосед». Выходит... «Добрый сосед» – чудесная да. совершенно история. 17 июня. 17 июня Добрый Штаты. сосед. Да. И это а, снимали здесь, в Латвии. Вообще мы обожаем наших актеров. А, боже, с такого таланта. Голливуд признает это. И просто даже не парится, когда они потом пишут сценарий, они нам рассказывают. Ну, возьмем еще и называют просто по фамилиям этих ребят, которые, ну, ну я не знаю, невероятные совершенно актеры. Уровень очень высокий, диапазон огромный. И поэтому, конечно, у нас есть актеры, но у нас еще и шикарные цеха. То есть мы даем работу, но у нас на площадке работает минимум 100 человек. То есть, работу мы даем на период этого проекта огромному количеству людей. То есть цеха очень талантливая. Боже, не могу вам рассказать фотографии, какой-то репортаж сделать, что ли, да показать людям, какие. Огромные таланты существуют. Вы ну, представляете, в вашей вот что-то происходит постоянно, да? Где-то что-то рушится, а где-то да. что-то происходит. И надо отметить, что и во время пандемии, пока все сидели там, глядавшись да. дома, да, да слава, ваш богу, компания слава работала... богу, это случилось, мы все-таки снимали. Мы все-таки снимали, потому что были контракты, мы выполняли все обязательства, которые... В масках со всеми предупреждениями. Там ни одна маска 82. Там все как надо, и брызгали, и мазали, и в общем проверялись, и все время. каждый. Тут, ну, мы выполнили все условия, и все-таки мы сняли кино. Это очень тяжелая была работа, но мы это сделали. И так. прославились тем, что микирорку у вас застрял на целое лето, по-моему, он вообще не против приехать и пожить тут, и мы очень понравились. Хотя сначала он вообще был насторожен, он вообще такой обособленную жизнь заманили. Да, в результате он как-то так расслабился и сказал, куда угодно с вами. А в принципе все, кто уезжает от нас, они хотят вернуться. Искренне, просто по-настоящему вдруг понимают, что здесь не оборотни, как во французском справочнике XIX века написано нормальные люди. А что написано С... во французском справочном? А Латвия – страна оборотней. Это что-то такое? Я думаю, что это... Ничего себе! Надо протест в Франции объявить. Светлана, мы очень давно, мы очень далеко ушли от вопроса, который был изначально задан, что для нас характерно. Начинаем об одном... Куда вы расширяетесь? И расширяетесь. Последняя поездка. И самый яркий. Я не знаю, можно ли говорить, короче... Пока еще ничего не случилось нельзя. Я сейчас подумала, ну, что немножко наверное, не очень. можно. В общем, намекнуть. мы были в Каннах, угу. а, у нас там были деловые встречи, мы не были на просмотрах, а просто работали как нормальные люди. Едем на фестиваль поработать. Угу. В общем, все работали, как эти папа Карло. С утра до ночи, что происходит, и здесь то же самое. Потом мы ездили, были в Саудовской Аравии. Это стран, страна очень интересная. Я советую всем как-нибудь так на нее обратить внимание. Это прекрасная страна. никто ничего почти не знает про Саудовскую Аравию? Они только-только да? стали открываться. Mm -hmm. Пришел новый принц, и он дал свободу. Им, в общем, где-то, чтобы не соврать, может быть, до нашего приезда за полгода женщины не разрешили сидеть за рулем. Ну, то есть вот прям вести машину. Он такой открытый, он старается все-таки. Это невероятно, это правда. Дико красиво. Но если вот так вот видеть это все, эти машины, эти дома, эти маленькие, большие дома, огромные дома, и м, понимать вот это все оазисные дела, то есть там очень много деревьев, цветение большое, две недели цветет все, это у них весна, а потом страшная жара. Но все вот это они построили за 15 лет. Вы понимаете? 15 лет на все вот это. И я еще добавлю в пустыне: mm -hmm. что вообще должно случиться такого? А я прямо знаю что? Чтобы за 15 лет сделать не просто дорогу, а прямо идеальную. То есть, а я вот ну, думаю, что ну, а все, все. Моя возможно. версия да, абсолютно. Да, еще есть же страна, которая это попробовала и сделала Эстония. Понимаете, что, что должно быть? Нет коррупции. Просто без коррупции. Или как там, например, еще до сих пор немножко подрубливают головы где-то. Ну, чуть-чуть осталось. А так вообще-то люди привыкли, что ну, не должно быть этого. Ты просто не воруй, ну не ворую, умоляю. Мы не будем тогда собираться, пусть даже вы лишитесь работы. Но пусть государство в конце концов возьмет и подумает, о а страшно и пусть вы сделать дорогу хотя бы одну. Конкурс, кто может назвать мне хотя одну дорогу, улицу, которая отремонтирована от начала до конца. Если этот человек найдется, я выставлюсь. Все, ждем. Ждем откликов. Никто не найдется. Нет такой дороги. То есть ты не рискуешь ничем? Ну, вообще не рискуем. Давайте просто звонить благотворительную акцию да. и Давайте помогать... делать вот сейчас на своем месте, что мы сами да. можем. Это вот это правда, действительно да. от нас зависит. А напоминаем, что да. помогаем мы маленькому трехлетнему Адриану. Совершенно чудесный ребенок. Он очень, очень хорошенький. Да. Это вообще вся семья очень красивая. А да? и все светится там. И глаза все и. И малышка, у них годовалая Алиса тоже, ну просто какие-то вот кукольные киношные дети, угу. очень красивые, и, конечно, очень хочется, чтобы хочется. у Адриана все было хорошо, потому что ну, проявление там в статье очень подробно описано, да, то есть он и на имя не отзывался, но знаете, вот почему я говорю, что помогает занятие с логопедом? Угу на которые очень трудно попасть. Там мама рассказывает, сколько они месяцев ждали одного специалиста, сколько другого, и как трудно попасть, и почему вот нужна эта помощь материальная. Потому что государственная программа есть, которая да. оплачивается, но там, во-первых, мало занятий, а угу. во-вторых, очереди безумны месяцами, а иногда и годами, по два года иногда ждут. Вот я не понимала, на то, почему чтобы... нельзя подготовить... Очередь на то, чтобы встать в очередь а существует. Это, да. это скажет... Есть ответ. Это скажет каждая мама, Это же как Это скажет каждая мама, у которой... Да конечно, то бы Попробуй залезть в шкуру, хотя бы... На полчаса. Ну так вот, я И... хочу сказать, продолжу, да, что уже логопед за пять занятий вытащил из ребенка речь. То есть ребенок, который говорил отрывистые какие-то там короткие звуки, сейчас он Спасибо говорит. Спасибо логопеду, молодец, профессионал да, да. Уважаю. Но, конечно, тяжело, потому что проблемы с поведением бывают дома, ну, у мальчика реакции такие всякие разные, сложные. И маме очень тяжело. И ну, даже дело не в том, что ей тяжело лично, а в том, что с этим... это можно сейчас решить, пока он маленький совсем. Всем, пока он маленький Да, тем, у него вся жизнь. До сейчас возраста, мы вкладываемся да. в его жизнь, да. а не в, в один эпизод. жизнь маленького человека, ну, конечно. Который, который растет. Света, можно а, личный вопрос? Давай. Вот за эфиром ты начала нам рассказывать о своем личном опыте, который вот, тебе довелось пережить во время пандемии. У нас о, у, да. у всех это э большое путешествие на тот свет. Это Саудовская Аравия, Канн еще, еще и на тот свет. Но и зачем не меня? Не нас. А меня зачем-то тут оставили. То есть это просто COVID. Но это какой-то двойной. Там долгая история, я не хочу, как я Нет, в результате вот, э... оказалась в этой палате, откуда вывозят уже в долгий и путь. А что в тебе изменилось? Вот. А во мне изменилось очень много. Ну, я и так-то довольно позитивно настроена, mm -hmm. потому что, думаю, тратить надо жизнь именно на это, на пустяки, на, на вот эти дурацкие разговоры, на улыбки и так далее. Они mm -hmm. а на какие-то там, не буду даже перечислять mm -hmm. на что. А, а здесь я прямо абсолютно поняла, что я права. Я права, потому что а, то, что ты сделаешь или не сделаешь – Позвонишь или не позвонишь. То, что ты скажешь кому-то, или хорошее или плохое, а то, что ты кому-то объяснишься в любви, или ты ну, что-то душевное сделаешь, это может быть оказаться последним твоим. Ты же надо успеть сделать то, что... А понимаешь, ты, ты же не хочешь. знаешь. Сценарий ты не пишешь. Ты не знаешь, как это может случиться. Я точно так же, кто мог узнать про мою эту историю. Но я точно так же поняла, что я сбру села в машину и меня отправили на карете. Угу. И все. И когда надо было вот уходить, это как в том анекдоте, Иванов не хочет, расстрел отменяется. Когда надо было мне выходить, <связать> я сказала: "Стоп, что значит? Я не нет нет, я не иду. У меня же столько еще не Я вдруг все поняла. Еще не все успела сказать. В том-то дело. Да. Я вдруг все поняла, что, ребята, слушайте, ну правда, каждую минуту вы должны понимать, что она может эта жизнь в миг остановиться. И ты как дурак уйдешь абсолютно с недоделанными вещами. И сколько... А главное, что видишь, ты как эгоист, ты хочешь остаться, а сколько людей счастливы от того, что ты не ушел. Ну, понимаешь, тут такая взаимосвязь бесконечная. А кто-то очень плакал, когда была вот уже опасность такая. Угу. А не надо, чтобы плакали. Надо прямо вот успевать, понимаете, надо каждую минуту думать о том, что это может быть последняя твоя минута. И это вообще никак не шутка. Напоминаем, номер телефона 930 евро 42 цента, за звоночек в помощь трехлетнему малышу Адриану. Светлана, мы тебя должны сейчас отпустить, да. Да? осталось у нас две минуты, и ты можешь обидовать. Но ну, послед... программа, программа продолжается у нас, и будьте с нами до конца, потому что мы вам расскажем очень подробно о программе большого, красивого семейного фестиваля, детского праздника, который будет проходить 5 ну, июня на Кипселе. Оставайтесь с нами. Еще Пока Света еще с нами. Здесь в студии, да, Мы хотим спросить у нее такой вопрос. Вот завтра, знаешь, какой день завтра? День защиты, а, день защиты детей. Я дополню Это день защиты детей. А сегодня, кстати, международный день блондинок, если вот что. Она, да. Но ну. я не это имела в виду. А завтра 32 мая. Тебе о, о чем-то да, говорит? Конечно, да мы за когда-то зарыли на одном усадебном участке бутылку шампанского с этикеткой «32 мая». Да, это журнал прелестный, был, совершенно да. коротко жил. Кстати, только. я про даже не подумала, что мы издавали его с Ольгой такой журнал. Коротко, да, а, только коротко было, вот, жаль. Вот эта фраза, ну ничего еще, все впереди, надо так думать. Это, вот эта фраза из фильма «Тот самый Мюнхаузен, она, вот, наверное, тебе близка, что каждый разумный человек должен периодически вытаскивать себя за волосы. Ну да. Из болота. Да, слушайте, ну вот это как мальчик, вот этот Адриан. Не да некому надеяться. Только на себя, на друга своего, на свою семью. Вот на это и надо надеяться. Ну и самому не плашать. В общем, надо во всем участвовать. Мамочка Андриана, красотка. Арта, арта. арта дорогая. Да. Все будет очень хорошо. Я верю. Я верю в соотечественников. Pas вот так, спасибо да. большое. С нами была Светлана Иванькова, актриса и наш большой друг. Спасибо, девочки, что зовете. Да чего мне приятно, что я что-то хотя бы, хоть чуточку могу не, сделать. Это, это не чуточку, это очень много. Светлане надо сейчас по да важному надо делу уходить, а мы продолжаем программу. Не, не отключайтесь от радио, от радиоприемников. До свидания всем. Хорошего дня. Не забудьте, завтра лето. Вау. Да. Да. Надо, в конце концов, сарафаны надевать. Забавно И будет. И дождь. Надеемся на хорошую погоду. Спасибо, Света. Удачи. Так, а вы остались с нами. И снова здравствуйте. И сейчас мы вам расскажем о программе фестиваля «Фэмили». Фестрига 2002, который планируется на 5 июня воскресенье, пройдет он на Зачусале. Мы надеемся на погоду. Да, по прогноз погоды неплохой, обещают все-таки, что как-то у нас распогодится. Но вы на всякий случай помедитируйте тоже все? Да, да, 5 да, 5 да 6... все подумаем, потому что программа просто роскошная. Весь день с 12 до 19 часов на разных площадках будут происходить различные мероприятия. На для детей и родителей. Будут работать просто... Знаете, что еще? Самое главное. Вот мы вам сейчас скажем, вы забудете, где найти информацию. Есть группа такая, Family. Рига-2002 на Фейсбуке. И там... Э, 2022. 2022. И там в режиме онлайн постоянно обновляется программа, представляются участники. Итак, в программе выставка ретро-автомобилей. Да? Это детям разрешат по ним полазить и пофотографироваться. Спортивный эстафеты. настоящий рыцарский турнир. Э, пиратский квест черная жемчужина». Лотерея с ценными призами. Потом мы, мы чуть позже, вот Рита, расскажет, какие призы есть в лотерее. Три команды аниматоров будут развлекать детей. То есть это будут костюмированные, профессиональные люди, которые будут играть, там, бегать, прыгать, танцевать с вашими детьми. На сцене будет происходить концерт детских музыкальных танцевальных коллективов. Будет фокусник выступать и играть с детьми вот в эти фокусы. Будут аттракционы, которые профессиональные такие вот, игровые разные вещи от компании Babyland. Будет зоопарк, вот присоединился. Ой, так, да, вот это тактильный очень... зоопарк, называется «Империя птиц». Но там не только птицы, там будут и кролики, и даже удав, и детям будут рассказывать про этих животных. С ними можно будет сделать фото на память. Зоопарк будет с часу до пяти. То есть мероприятие... То есть, это с 12 до 7 часов. Да, параллельно с часу до пяти Рыцари будут заниматься с детьми, будет рыцарский турнир, детям покажут доспехи, оружие, дадут все это подержать, и даже будет организован для детей турнир за сердце принцессы, значит, какой-то там назначенный красавицы, и доспехи будут специальные, там, из латекса или из поролона, сделаны для детей, чтобы дети могли, то есть, тоже играть, в рыцаре недавно присоединилась творческая студия Атмосферы. Это такие костюмированные красивые артисты-куклы на ходулях. Они будут там ходить. То есть, ну, визуально для детей это будет все очень интересно. А м -м, зачем все это придумано? Так как вот завтра день защиты детей. Это ближайшие выходные то для подшивных деток нашего проекта ⁇ Зеленая лампа ⁇ это двойняшки Миши и Ксюши Егорова и Елисей Василенко, будут собираться денежки. Каким образом денежки будут собираться, как можно будет поучаствовать? То есть все аниматоры, все ведущие, диджеи, все компании, которые предоставили оборудование, они это все делают бесплатно. Праздник бесплатный, но родители, которые приведут туда своих детей, им будет предложено поучаствовать в сборе средств вот для этих наших подшефных деток. Будут стоять коробки для пожертвований. Запечатанные, да. Запечатанные, да, туда можно будет опустить денежку. И для этого же придумана лотерея. То есть лотерею, лотерейный билетик можно будет приобрести по минимальной цене 1 евро, по максимальной вот такая купюра, которую вы почитаете нужным положить. Вы заполните этот лотерейный билет, оставите, и даже если вы уже к, это, к закрытию и к розыгрыше уйдете, то вам позвонят, и ваш приз обязательно вам доставят. И что самое интересное, вот дизайнер Катерина Муц, которая придумала этот праздник, она дизайнер детской одежды, там будет еще очень красивый, костюмированный вот показ моделей детских. Она привлекла всех своих друзей и знакомых дизайнеров и будет разыграно очень много авторских работ. Угу. Вот среди них авторские вяза... вязаные вещи очень стильные от самой, ой, от дизайнера Екатерины Вейс свечи ручной работы очень красивые, оригинальные, авторские игрушки ручной работы. Вот чтобы вы представляли, надо зайти на страничку Family Fest Рига 2022, там они сфотографированы. Там просто вот я уже вчера смотрела и думаю, и я хочу в этой лотереи участвовать. Книги детские, развивающие игрушки, картины, посуда, расписанная вручную, подарочные карты от Анны Джибути на детскую фотосессию от фотографа Анны Джибути. И вот, конечно, 17 в состоится детский показ Муд, который будет называться Цветочная сказка. Очень красивый от Катерины Муц. А с 18, 18 часов часовая программа это будет спектакль очень красивый, тоже яркий спектакль Алиса в стране чудес, который привезет молодежный театр Inspire и режиссер Светлана Бара. И все это будет проходить на зате Задюсалок Красного, 27, за мостом рядом с телецентром. Там есть большая автостоянка, и самое главное, хотим подчеркнуть, это все бесплатно. То есть вы приходите, вы хотите, покупаете лотерейный билетик, помогаете детям, но все мероприятия, игры, сказки, там, бегалки, прыгалки, рыцарские турниры, футболы танцы, выставка ретро автомобиля, это все можно бесплатно посмотреть. Просто для того, чтобы в Риге... Вот мы спрашиваем Катерину Муц, зачем вообще вам это все нужно? Это такая огромная подготовка, там задействовано огромное количество людей. Вот просто хочется, чтобы в Риге был какой-то праздник, хочется, чтобы люди улыбнулись. Всем очень тяжело сейчас, да? Еще и лето никак не начинается. Надеемся, что вот 5 числа лето вступит в свои права. Поэтому запишите себе эту дату с 12 до 19 часов. Назад у сала возле телестудии, возле телецентра будет состояться вот этот семейный фестиваль, Family Fest. И э, уже напечатаны специальные плакаты с фотографиями вот этих наших Миши и Ксюши mm -hmm. и Елисея, чтобы наглядно было понятно, что это очень... Как сказать, этот очень целевой сбор денег, вот, и он пойдет на помощь деткам в вот, конкретных двух семьях, вот, можно будет увидеть, как эти детки выглядят. А мы делали программы про них, многие даже помнят, наверное, двойняшки Миша и Ксюша и маленький Елисей, очень симпатичный мальчик, у которого вот после первой поездки в, клини в клинику Бехтерева и вот, был очень большой прогресс. И надо продолжать это лечение, поэтому... Помощь. Любая помощь, любой евро будет очень-очень на пользу. Ну и в принципе, это очень хорошая площадка, там зеленая трава, там красивый вид, там огромная, огромную территорию взяли под этот праздник. И это будет просто ну, огромное удовольствие для детей. Приходите всей семьей приходите, можно на целый день, можно в любое время. Ну, значит, напоминаем, что с 12 до 19 все мероприятие э, спектакль э, 18 с 13 до 17 рыцарский турнир ну, и зоопарк, да заработатьать до что так трудно зовут. и в 1730 пока мод цветочная сказка mm -hmm. с огромными красивыми там цветочными какими-то декорации. И напоминаем, что сегодня зеленая лампа» включалась при поддержке актрисы Светланы Иваниковой, которая вот уже убежала по важному делу, но включалась она в помощь маленькому рижанину Адриану, которому 3,5 годика. У мальчика нарушение аутического спектра, отставание в развитии. Чтобы справиться с этим, нужна постоянная реабилитация, занятия с логопедом, эрготерапевтом и аботерапия на год. Вот вся эта комплексная программа стоит 4500 евро. В семье двое маленьких детей год назад родилась дочка Алиса. Мама старается все успеть, она, конечно, выбивается из сил. И вот знаете, что вот хочется подчеркнуть, что мама Арта она всегда сама активно очень участвовала и делала пожертвования в помощь детям с особыми потребностями. Вот постоянно откликалась, постоянно переводила денежки. И была сама волонтером у девочки с инвалидностью. А сейчас она, вот, она грустно улыбается и говорит, а сейчас я оказалась с другой стороны этой проблемы. Вот была по одну сторону сейчас с другой стороны. И ей самой пришлось обращаться за помощью к людям, потому что, ну, ну, не вытянуть. Очень трудно семье с двумя детьми вытянуть вот такие вот расходы. Это же не все расходы, да, то есть это только часть. И здоровье ее маленького сына зависит от того, как много удастся сделать вовремя, вот прямо сейчас, пока он маленький. И как это не грустно, здоровье зависит от денег. Оплаченных занятий по госпрограмме не хватает категорически. Везде огромные очереди на месяцы. Поэтому приходится искать другие возможности и обращаться за помощью к людям. Наш телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек. Работает для трехлетнего Адриана до следующего вторника до 7 июня. А счет помощи открыт благотворительном фонде Bio Open. Вы его найдете на наших страничках в социальной сети Facebook, страничка Зеленая лампа, а также на сайте mixnews.lv в рубрике Зеленая лампа. Там же есть рассказ подробный и фотографии этой семьи. Спасибо всем за каждый звонок и за любую помощь. Напоминаем, что завтра день защиты детей. Угу. Всем хорошего дня. Хорошей... Всем готовиться к защите детей. Да. Хорошей недели и хорошей погоды. Всего доброго и до следующего вторника. До свидания.